Как вы узнаете, нравитесь ли вы человеку или они просто проявляют дружелюбие? Возможно, вы получаете от кого-то противоречивые сигналы и не знаете, что с этим делать. Означает ли это, что они романтически заинтересованы в вас? Или они просто видят в тебе друга? Если это то, с чем вы боретесь, не бойтесь. Сегодня мы рассмотрим 10 признаков, что они просто дружелюбны и не влюблены в тебя. Во-первых, они не отвечают взаимностью на ваше ухаживание. Вы всегда пытаетесь вступить с ними в контакт? Если вы заметили, что вы всегда инициируете разговоры или планирование мероприятий с ними, тогда вы, вероятно, застряли во френдзоне. Точно так же, если они не уделяют вам времени, которого вы заслуживаете, это может означать, что вы не входите в их список приоритетов. Хотя это может вас расстроить или заставит вас сделать что-то нехарактерное, чтобы привлечь их внимание, помните, что с вами все в порядке, просто такой, какой ты есть. Во-вторых, они сбиты с толку тем, что вы делаете. Вы когда-нибудь пытались внезапно пригласить их на свидание? Как они отреагировали? Если они казались смущенными, слегка неуютными, или как будто им было все равно, тогда они, вероятно, видят тебя как просто еще один из их сверстников. В конце концов, если ты им действительно нравишься в ответ, тогда они ухватятся за любую возможность подобраться к вам поближе. Так что, если они кажутся сбитыми с толку вашими действиями, может быть, было бы лучше оставить их наедине на данный момент. Позвольте им прийти к вам первыми, и тогда вы вступаете в бой. В-третьих, они говорят о людях, с которыми встречаются. Рассказывают ли они вам о своих увлечениях или недавних интрижках? Они могут сделать это, потому что вы им искренне нравитесь, но только не в романтическом смысле. Нелегко постоянно быть на их стороне, говорили об их увлечениях. Вы можете испытывать ревность или выработаете негативный взгляд на себя. В этом случае, возможно, лучше всего сообщить им, что вам неудобна эта тема и предпочел бы поговорить о других вещах. Номер четыре. Они обращаются с тобой. Нравится, как они обращаются со своими друзьями. Дружба это хорошая основа для отношений. Но что, если они ведут себя слишком дружелюбно, до такой степени, что это уже даже не романтично? Влечение кому-то сопряжено с определенным давлением. Вы можете обнаружить, что намеренно выделяете ваши привлекательные качества, чтобы привлечь их внимание. Так что, если кажется, что они, делая прямо противоположное этому, и не боятся показать вам свое нефильтрованное «я», например, меняясь у вас на глазах или едят с открытым ртом, тогда вполне вероятно, что они видят вас просто приятеля. Номер пять. Когда вы тусуетесь, они приводят других людей. Вы когда-нибудь были разочарованы из-за предполагаемого свидания? Превратился в тотальный сеанс общения. Когда ты приглашаешь их на свидание, всегда ли они приходят с одним или двумя друзьями? В то время как вы можете быть разочарованы и раздражены в том, что они делают, это действительно может быть их способом о том, чтобы установить границы между вами обоими. Возможно, они уже пронюхали о ваших чувствах и пытаются установить некоторую дистанцию между вами двумя. Они могут привлекать других людей, выступать в качестве посредников между вами. Номер шесть. Они говорят разные вещи. Это заставляет вас сомневаться в их чувствах. Ты думал, что кто-то в тебя влюбился только для того, чтобы они что-то сказали? Это полностью разрушило эту мысль? Ни для кого не секрет, что если ты кому-то нравишься, они, вероятно, будут делать вам много комплиментов. Но иногда вы можете ошибочно принять эти комплименты за комплименты быть чем-то большим, чем они есть на самом деле. Вот почему это помогает научиться принимать комплименты и оставим все как есть. Постарайтесь больше не думать о том, что это значит. Если вы им действительно нравитесь, они покажут и делать больше вещей, чтобы вы знали. Номер семь. Когда вас дразнят вместе, они отшучиваются от этого или быстро отрицают это. Быстро ли они отмахиваются от комментариев людей, это дразнит вас обоих вместе? Возможно, они делают это потому, что им неудобно с тем, что тебя дразнят из-за вещей, которые не соответствуют действительности. Возможно, они просто хотят быть твоими друзьями, и не хочу, чтобы маленькие комментарии беспокоили вас время от времени. Это отстой, но, вероятно, это их способ убедиться, что между вами двумя не будет никакого напряжения. Постарайся не принимать это близко к сердцу. Номер восемь. Они отправляют тебя с другими людьми. Кажутся ли они счастливыми или взволнованными тем, что нашли кого-то для вас? Когда они делают это, это означает, что они удовлетворены с тем, что вижу, как ты романтичен с другими. Если нет, то они начнут проявлять признаки ревности или раздражения при виде тебя с кем-то другим. Так что, если они те, кто ведет поиски о том, чтобы найти вам партнера, тогда кажется, как будто они просто хотят сделать тебя счастливым, как друга. И если вы находите это неудобным, лучше всего сказать им об этом заранее, вместо того, чтобы позволить этому перерасти в более серьезную проблему для вас в будущем. Номер девять. Они просят тебя об одолжении. У вас когда-нибудь были большие надежды? Потому что они послали вам сообщение только для того, чтобы узнать, что это было сделано для того, чтобы попросить тебя об одолжении? Если они часто просят вас подобрать что-нибудь для них, дать вам ответ на домашнее задание или заставить вас сменить их на работе тогда, скорее всего, они, вероятно, видят только вас как надежный друг и ничего больше. И номер 10. Они просят вас познакомить их с другими людьми. Они когда-нибудь подходили к вам и говорили вам, что твой друг был милым, и спросил, не могли бы вы свести их вместе? Как только он достигнет этой точки, скорее всего, у них нет к вам романтического интереса и не знают, что у тебя есть к ним чувства. Потому что, если бы они это сделали, тогда просить о такой услуге было бы неуместно и подлой.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 Но если вы помните, что грустить – это нормально, и имейте в виду, что сегодня не хватает, может быть, это то, что принесет завтрашний день. Главное – быть непримиримо самим собой, а остальное последует за этим. Есть ли у вас какой-нибудь опыт общения во френдзоне или исповеди? Пожалуйста, прокомментируйте их ниже.